Всем привет! На связи Кузнецов Никита. Вы смотрите канал «Настольный теннис для всех». Сегодня я хотел бы осветить такую тему, как выбор основания для игры в настольный теннис. Я думаю, это очень актуальный вопрос. И тысячи и тысячи любителей постоянно думают о том, какое надо им основание, чтобы взять поинтереснее, побыстрее и так далее, и так далее. Ну и давайте сразу приступим к делу. В моем распоряжении основания ручной работы, которое я ранее анонсировал, но о нем я расскажу более подробно немножко позже. Теперь перейдем непосредственно к выбору. Все основания делятся на три вида категории DEF, ALL и OFF. DEF это сокращенная аббревиатура от DEFENSIVE, то есть это основания для защитного стиля игры, они медленные по своей скорости, но очень контрольные и чувствительные. Также эти основания бывают разных размеров лопастей и разные по жесткости древесины. То есть, например, слева может стоять жесткий сорт древесины либо там какие-то синтетические волокна для того, чтобы мяч летел более плотно и быстро. А, например, с другой стороны справа, можно подобрать такое основание, у которого будет более мягкая древесина, то есть будет оно более чувствительное, но более медленное. Основание категории ALL это нечто среднее между DEF и... OF, но как кажется мне, что все равно эти основания более ближе к защитникам. И далее третья категория это OF, OF бывает of минус, OF и офф плюс. То есть по скорости самое быстрое off плюс, самое медленное of минус. Это основания, которыми пользуются чаще всего нападающие. Они очень быстрые для атакующего стиля игры. Далее, основания изготовляются из натуральных сортов древесины и могут быть использованы также синтетические волокна, такие как кевлар, карбон, современной разработки. Все это может быть вместе либо по отдельности. Также выбор ручки, это тоже очень важный момент, как бы вы должны пробовать. Чтобы вам было удобно играть, можете корректировать форму ручки специальными обмотками, которые также есть в продаже. Ручки делятся также по названиям, например, в фирме Stiga я помню, раньше были такие ручки, как мастер. Кстати, вот это, по классификации, это ручка мастер. Далее были ручки PRO, Legend, Anatomic, Peter прямые. И по классификации фирмы Butterfly они назывались FL, ST, AE, ну, соответственно, как бы стиги также э, по изменению формы. Э, придя в магазин э, для покупки основания, я рекомендую обязательно вам брать мяч, стучать. То есть определять скорость основания по полету мяча, его чувство, как мяч, ударяясь в основание, будет вам отдавать в ракетку. Вы можете взять, например, там 5, 7, 10 оснований для сравнения. Чем больше, тем лучше, как говорится, но опять-таки надо четко понимать то, что вы хотите и отталкиваться от того, чем вы играли до этого и что вы хотите например увеличить скорость увеличить контроль мяча либо э, вы хотите чтобы чувство мяча было лучше у этого основания ну и на примере вот этого основания я э, приклею на него накладки и э, поделюсь тем э, вообще что это за основание на что оно похоже и в принципе где и как можно его приобрести? Ну что ж, я попробовал это основание. Теперь давайте становимся подробней. О том, из чего оно сделано. И далее э, остановлюсь вообще на его характеристиках во время игры. Обратите внимание, основание это э, написано handmade, ручной работой. Оно семислойное. Здесь нанесен логотип моего канала. И на ручке, как вы видите, тоже э, нанесены аббревиатуры мои. Это основание семислойное. Наружные два слоя состоят из натурального дерева Лимбо толщиной 0,5 мм. Внутренние пять слоев из дерева Абаши, тоже натуральное дерево толщиной 1 мм. Все это склеено между собой поликуретановым клеем. Вес этого основания порядка 87 грамм. я В данный момент мое основное основание, которым я играю, это Ксиом. Хаябуса ZX и отталкиваясь от него, я буду давать характеристику этому основанию. Не хочу вдаваться в какие-то цифры, какие-то шкалы, характеристики там, из 100, из 10. И буду просто делиться своими впечатлениями. Ну, на первый мой взгляд, это основание показалось мне немного медленнее. Я думаю, за счет того, что здесь отсутствуют синтетические волокна, потому что в основании хаябуса присутствуют кевларовые вставки. И оно мне показалось немного почувствительнее. Опять-таки, благодаря тому, что оно изготовлено из натурального дерева. Без использования вставок синтетических волокон. Опять-таки, для каждого любителя настольного тенниса... Кто-то хочет быстрое основание, кто-то хочет помедленнее, кто-то почувствительнее. Все это субъективно. В принципе, у меня на этом все. Друзья, если вы хотите приобрести такое основание, мы можем нанести на него любой из ваших логотипов. Можем не наносить, можем оставить этот. И на ручку мы также можем нанести ваши инициалы, либо инициалы человека, которому вы хотите сделать подарок, думаю, это будет неплохой презент, вы можете обращаться ко мне, писать комментарии под этим видео, либо находите меня в соцсетях, ВКонтакте, Инстаграм, пишите туда, и я вам дам подробную информацию. Этих оснований порядка 12 наименований, различных по скорости, по чувству, по контролю мяча, по жесткости древесины то есть э, выбор э, широкий и думаю что каждый человек найдет для себя что-то приемлемое еще раз повторяю что это ручная работа не э, выполнена на производстве сделано достаточно качественно ну в принципе неплохое основание. Э, на связи был кузнецов никита ставим пальцы вверх и подписываемся активнее на мой канал надо мне выполнить план 2000 подписчиков, так как я поспорил с своим товарищем. Дело принципиальное, как вы понимаете. Всем пока!